Всем привет! Вы на канале Мистера Текро. В данном видео речь пойдет о пяти аниме в жанрах приключения, которые я советую к просмотру. А перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк и не забудь оставить комментарий. Данная подборка будет из аниме, которые, на мой взгляд, многие знают и многие видели. А может ты из тех, кто не смотрел ни одного из этих аниме. Если это так, то пиши комментарии. Начну я, пожалуй, с аниме, которое начало выходить в 2000 в 2011 году. В нем было 148 эпизодов в жанрах сёнен, акшен, приключения, фэнтези и суперсила. Ну что, ты уже догадался о каком аниме идет речь? А речь идет о аниме Hunter X Hunter. Аниме очень удачное с довольно высоким рейтингом. По сюжету главный герой мальчик по имени Гон хочет пойти по стопам отца и стать охотником, а охотник это тот, кто путешествует по миру в поисках сокровищ, новых мест, ловит преступников и многое другое. Его отец Джин исчез много лет назад. Гонс считает, что став охотником, он сможет его найти и задать всего один вопрос. Почему он предпочел жизнь охотника вместо того, чтобы жить с сыном и женой? Как только Гону исполняется 12, он покидает родные края, чтобы сдать экзамен на охотника. Экзамен не так прост и многие не справляются и погибают так и не получив это звание. В путешествии Гон находит себе друга по имени килоа а еще Леорио и Куропика, вместе с которыми он иступает на тернистый путь охотника. Второе аниме, которое я хотел бы предложить, довольно популярно и начало выходить в 2014 году. Это «Семь смертных грехов». В аниме 4 сезона по 24 серии. Жанрами аниме являются приключения, сёнэн, экшн, фэнтези и сверхъестественное. По сюжету все просто. Семь смертных грехов ⁇ это могущественные рыцари, которых обвинили в сговоре, целью которого было свергнуть короля Британии. Этих воинов казнили. Однако ходят слухи, что семь смертных грехов все еще живы. Десять лет спустя священные рыцари устроили государственный переворот, устроив собственную тиранию в стране и убив короля. Элизабет, третья дочь короля, отправляется на поиски семи смертных грехов, чтобы заручиться их поддержкой и вернуть в страну закон и справедливость. Отсюда и начинается история. Следующее аниме, которое я предложу к просмотру, это Клинок, рассекающий демонов. Аниме очень популярное и, наверное, мало кто о нем не знает. Но не посоветовать я его не мог, ведь оно шикарно и это без преувеличений. В аниме два сезона. Жанрами аниме являются приключения экшен-фэнтези-исторический сёнэн. Немного о сюжете. Все действия проходят в эпоху Тайси. Главным героем является Танзера Камада. Он был старшим сыном в семье, пока однажды он уходит в соседний город, чтобы продать уголь. По возвращению домой, парень находит дома страшную картину. Всю его родню зверски убили. Думал он, но чуть Позже он нашел единственную выжившую младшую сестру Недзуко. И с этого дня они начинают свой долгий и опасный путь, в котором Тадзера хочет найти убийцу семьи, а также найти способ вылечить свою сестру. Смогут ли они преодолеть все трудности? Смотрите и вы увидите. Еще одно аниме, о котором хотелось бы поговорить, это созданный в бездне. В аниме два сезона. Жанры аниме, приключения, фэнтези, фантастика, драма детектив. Как и в современном мире, в аниме человечество тянет к изучению неизвестного, даже если это опасно. Немножко поговорим о сюжете. Много лет назад был найден остров, в основании которого было большое отверстие. Ну что же там находится глубоко внизу? Для этого бесчисленное количество искателей приключений прибывали на этот остров и спускались вниз. В бездне было чем поживиться, но люди, спустившиеся глубоко вниз, не возвращались обратно. Рассказывали о разнообразных существах и ходили слухи о том, что у бездны нет дна. Вот и наша героиня, 12 10-летняя Рика чуть было не попадает в пасть грозному монстру, но ее спасает странный мальчик, полуробот-получеловек. Девочка считает, что он прибыл с самого дна бездны, после чего они вместе начинают спускаться в ту самую бездну. Ну и последнее аниме в данной подборке, но не менее интересное, это черный клевер. Аниме красочное. И на мой взгляд, если ты его еще не смотрел, то ты обязан это сделать. В аниме 170 эпизодов. Жанрами аниме является приключения сёнэн экшен, комедия фэнтези. В аниме рассказывают о двух юношах по имени Аста и Юна. Они были оставлены на пороге церкви, когда были еще совсем маленькими. Они пообещали друг другу, что когда вырастут, один из них станет королем магов. Они были настолько разными, Юна был одарен магией, а Аста, хоть не обладал магией, но он усердно тренировал свое тело и был очень силен. Когда им исполнилось 15 лет, пришло время получать гримуары. Юна стал обладателем гримуара с четырехлистным клевером, так как большинство получают только трехлистный. В то время как Аста не получил свой гримуар. Но когда Юна угрожала опасность, Аста раскрыл свою силу и стал обладателем пятилистного клевера под названием Черный Клевер. Теперь два друга путешествуют по миру, чтобы достичь одну и ту же цель. Ну вот и все. Вот и закончилась подборка пяти аниме в жанре приключения. Было ли тебе интересно, что в данной подборке ты не видел? На какой жанр сделать следующую подборку? На все эти вопросы ты можешь оставить Комментарии. А с вами был мистер Текра. Смотрите хорошее аниме. До скорого!